Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на нашем канале TSL. Сегодня мы научимся делать вот такую симпатичную лилию. Для этого нам понадобится с вами лист квадрата бумаги, размер примерно 20-21 см по сторонам. Приступаем. Складываем наш лист пополам. Далее, в каждую сторону сгибаем в центр. Пойдем кладем листок сгибаем его пополам вот таким образом. Сгибаем. И теперь каждую сторону сгибаем к центру. Вот у нас получился такой квадратик. Теперь берем вот эту, вот эту часть, вот таким образом к этой линии. Заворачиваем и с этой стороны аналогично делаем то же самое. Вот так вот. Теперь смотрите внимательно. Я беру вот так, вот так. И разворачиваем всю эту часть и разглаживаем. И получаем вот такой вид. Сейчас покажу. Было вот так. Вот так стало. когда морснуть, получилось вот так. То же самое делаем с другой стороны. Так разворачиваем, разворачиваем и отглаживаем. Я беру вот этот краешек и складываю таким образом Теперь этот краешек складываем аналогично таким образом тоже самое делаем Позволяем и повторяем же самое с другой стороны так. Так. вот у нас получился большой прямоугольник в нем 4 маленьких прямоугольника теперь вот у нас тут есть 4, в этих четырех прямоугольниках квадратиков будем загибать вот этой вот эту сторону к центру смотрите И то же самое с другой стороны. Другой. в последнем квадратике завершаем эту операцию вот у нас получился такой вид Теперь мы загибаем вот эти четыре вершины прямоугольника вот по этим линиям, но ну, на эту сторону, вот так вот делаем, делаем, делаем, так делаем, так, делаем. Так, делаем. Тут у нас получился вот такой шестиугольник, а внутри его такой крест. Далее. и внимательно. Вот у нас вот есть четыре стороны, и в каждой из которой мы делаем высокую операцию. Мы берем с вами вытаскиваем разворачиваем вытаскиваем кончик вот этот и выстремляя получаем вот такой ромбик с одной стороны далее разворачиваем сворачиваем Так. И последнее Здесь немножко плохо, ничего страшного У нас получился вот такой симпатичный крест. Так, далее. Мы наш крест гибаем пополам. Вот так вот. Вот так. Здесь счастливо разглаживаемся. Смотрите дальше что делаем? И угу. в эту часть сгибаю к центру. Вот так вот разворачиваем. И то же самое делать с другой стороны, часть гибая к центру. Потом смотрите внимательно. И вот так вот. И делаю вот такую следующую операцию. То есть было у нас с вами. Вот, было сначала у нас с вами. Вот таким образом, а потом мы сделали вот таким образом. Далее мы этот кончик тоже сгибаем к центру. Вот так вот. И этот кончик тоже сгибаем в центру. Переворачиваем. И аналогично делаем с другой стороны. Этот кончик к центру и этот кончик в центру. И вот у нас получился очередной вот такой вид теперь смотрите дальше я беру вот эту часть отворачиваю разгибаю и как бы загибаю наоборот вовнутрь вот, вот так вот. то же самое дело с этой стороны так и вот так переворачиваю в другую сторону тоже повторяю аналогично как на той стороне было вот так и здесь и почти наша с вами лилия готова теперь мы имеем 4 лепестка а между лепестками мы склеим вот эти две половиночки так следующее И последний это и вот это. Сейчас раз их так разводим. И теперь, чтобы у нас было в виде красиво, мы ее листочки спрямляем. Вот у нас теперь осталось последнее. Делать сибирек. Для этого мы берем с вами листочек бумаги зеленый и скручиваем трубочку. Переберем кончик и чуть-чуть надрезаем ножниц отрезаем вернее чуть-чуть вот и ставим туда. А здесь немножко кончик зафиксируем клеем, и наша с вами Лули готова. Всего вам доброго. Смотрите наш канал. Сел-сел.